В этом видео я хочу поделиться с вами несколькими уроками, которые помогали мне на моем жизненном пути. Должен признаться вам, что я не гуру. В своей книге «Путь к величию» я сказал об этом в самом начале. По-моему, в первой главе я не гуру. Я не произведение. Я не идеал, но у меня много идеалов. Я далек от совершенства, но мечтаю и надеюсь, что к концу своей жизни, а надеюсь, она у меня будет долгой, я оставлю очень много идеалов, к которым стремлюсь. Я думаю, что это часть человеческой природы. У нас есть эти идеалы, и каждый день, когда мы падаем, мы снова встаем. А когда мы сбиваемся с курса, у нас есть возможность к нему вернуться. Несколько лет назад я летел из Зимбабве в Уайт-Ривер в Южной Африке. Мы арендовали небольшой самолет, и пилот разрешил мне порулить. Это был потрясающий опыт. Потому что нужно было не только управлять штурвалом, но и следить, чтобы стрелка на приборе оставалась в нужном месте. Ветер и разные другие силы отклоняли этот самолет от курса. И мне нужно было крутить, не знаю, как это называется, руль, штурвал, чтобы стрелка была по центру, чтобы мы не сбивались с курса. А сбившись с курса, мы сразу к нему возвращались. Похоже на нашу жизнь, не правда ли? Каждый день мы отклоняемся от курса, перегружаем себя делами, вместо того, чтобы фокусироваться. Мы хотим делать дела, но нам мешает соблазн со стороны отвлекающих факторов. У нас есть идеал, подразумевающий результаты мирового класса, но также нас привлекают мысли о коротких путях. Так что каждый день — это возможность вернуться к выбранному курсу, вернуть стрелку к вашим идеалам мирового класса. И я хочу познакомить вас с кое-какими идеями, которые принесли мне большую пользу. Ведь я такой же, как и вы. Я стараюсь подниматься на вершину горы всю свою жизнь. И вот первый принцип, которому жизнь меня научила — маленькие победы важны. Иногда мы думаем, что человеку удается сделать свою жизнь выдающейся, когда рак на горе свистнет, после дождика в четверг, что это что-то революционное. Но со всей любовью и уважением позвольте сказать, что замечательная жизнь – это результат не революции, а эволюции. Тише едешь – дальше будешь. То, что вы делаете каждый день, гораздо важнее, чем то, что вы делаете раз в 10 дней. Подумайте об этом. То, что вы делаете каждый день, это ваша жизнь в миниатюре. И проживая каждый свой день, вы строите свою жизнь. То, что вы будете делать в ближайшие часы, делает вклад в ваше будущее. Если вы и я сможем использовать каждый из 24 часов наилучшим образом, наша жизнь сложится сама по себе. Маленькие победы важны. Момент, когда вместо того, чтобы обслужить клиента на троечку, вы превышаете его ожидания, приводит к тому, что вам хочется оказываться на высоте в своем деле снова и снова. Маленькая победа над собой, когда вы проводите время с семьей вместо того, чтобы просто посмотреть телевизор, настраивает вас на следующую победу над собой. Маленькое свершение в виде подъема в 5 утра и выполнение утреннего ритуала способствует развитию привычки просыпаться с рассветом. Маленькие ежедневные улучшения со временем приводят к потрясающим результатам. Маленькие победы – это путь к величию. Это один из принципов, которым научила меня жизнь. Если посмотреть на выдающиеся компании, будь то Amazon, Zappos, FedEx, Nike, General Electric, Маленькие магазинчики по соседству с вашим домом, они нам нравятся, ведь там готовят с любовью или обслуживают с любовью, или уделяют внимание самым мелким деталям. Выдающиеся компании появились благодаря ежедневным маленьким оптимизациям. Если посмотреть на какой-нибудь выдающийся продукт, он не был сделан за один день. Сначала была культура и мировоззрение, основанное на ежедневных инновациях и оптимизациях. Это и дало результат мирового класса. Даже если посмотреть на великолепные отношения, маленькие победы в ежедневной основе приводят к любви на всю жизнь. На прошлой неделе я гулял по парку и встретил пожилую пару. Они шли очень быстро. А еще у них были палки для ходьбы. Это осень в моем городе. А они шли с этими палками. И, проходя мимо них, я пошутил. Ведь нас было всего трое в этом дремучем лесу. Я сказал, вы ушли со снега. Они посмеялись над шуткой, и в итоге мы шли вместе еще около получаса. Мы разговорились, и они рассказали, что женаты 52 года. Я спросил в чем ваш секрет? А женщина ответила, мне приходилось со многим мириться. Ее ответ меня позабавил. А потом они рассказали, что пронести любовь через всю жизнь помогают маленькие ежедневные дела. Вот вам метафора для первого правила. Правило второе. Нет ничего скоротечнее успеха. Вы успешны, может быть, в сфере здоровья, финансов, карьеры, семейной жизни, своего проявления в мире, прекрасно. Теперь вы очень уязвимы. Одно дело быть успешным, и другое дело удерживать свой успех десятилетиями. Мощная идея, не так ли? Возьмем, к примеру, развлекательную индустрию. Добиться хотя бы разового успеха очень тяжело. Но еще тяжелее стать культовой рок-группой или хип-хоп-группой. Давайте посмотрим на сферу искусства. Очень сложно создать секстинскую капеллу. Разумеется, но еще тяжелее стать Микеланджело. Вы играете в краткосрочную или долгосрочную игру? Это второй урок, которому научила меня жизнь. Играйте в долгосрочную игру, нацеливайтесь на легендарный результат. Не говорите «Я хочу успеха мирового уровня в своей сфере на короткое время». Говорите «Мне нужна выдержка, настойчивость, проницательность, мировоззрение, способности, целеустремленность, чтобы достигать устойчивого успеха». Вот почему я говорю, что нет ничего скоротечнее успеха. Посмотрите на какой-нибудь популярный ресторан в своем районе. Если руководство не будет очень внимательно, его ждет провал. Конечно. Он зарождался как маленький ресторанчик, в котором готовилась прекрасная паста и было отличное обслуживание. Там вам жали руку, спрашивали, как вас зовут. Потом о нем написали в журналах, все стали рассказывать о нем своим знакомым. И что произошло? Они зазнались, успех может быть очень токсичным. Он обманывает каждого, кто с ним столкнется. Он играет с вашим сознанием и буквально переключает его из режима скромности в режим высокомерия. А когда в чьем-то мировоззрении появляется высокомерие, оно передается всем остальным участникам команды, всем представителям культуры, всем представителям сообщества. От успеха до ненужности один шаг. Так что второй урок — «Нет ничего скоротечнее успеха». Становясь успешнее, становитесь скромнее. Становясь успешнее, работайте еще упорнее. Становясь успешнее, заботьтесь о своей продукции еще больше. Становясь успешнее, учитесь еще больше. Становитесь титаном своей индустрии, который сидит в аудитории с 18-летними новичками. Когда вы стали легендой в своей сфере, Становитесь человеком, который просыпается уже не в пять часов, а в четыре. И читает, слушает подкасты, делает записи в своем дневнике, ставит цели, фокусируется на своих намерениях. Становясь успешнее, становитесь скромнее. Становясь успешнее, становитесь пунктуальнее. Становясь старше, становитесь моложе. Вчера я шел по улице и встретил мужчину, которому лет под 90. Он сказал, «Робин, я наконец-то ушел на пенсию. Это легендарный портной в моей стране». В 1954 году он начинал с магазина, который теперь превратился в империю. Десятилетия за десятилетием он не хотел уходить на пенсию и сделал это только сейчас. Но он по-прежнему полон вдохновения творить изумительные вещи. Возраст – это лишь число. Не впускайте старого человека в свое тело. Нет ничего скоротечнее успеха. Правило номер три. Жизнь научила меня. Не просишь, не получаешь. Просьба о том, чего вы хотите, обладает огромной силой. Часто мы можем получить желаемое, мы просто не просим об этом. И окружающий мир не знает, чего мы хотим. А если мир не знает, чего вы хотите, как он может вам дать то, чего вы желаете? Возьмем сферу отношений. Люди не умеют читать мысли. Если вы не говорите своему партнеру, чего хотите, он не может дать вам этого. Если вы не ставите перед собой целей, вы не можете их достичь. Ведь ваш мозг не знает, чего вы желаете. Что касается бизнеса, спросите любого успешного в продажах человека, и он скажет, что нужно просить того, чего вы хотите, чтобы мозг получал нужную команду. Главный принцип, с которым я призываю вас поэкспериментировать, просите, просите, просите. Я постоянно говорю своим детям, не просишь, не получаешь. А если просишь и не получаешь, по крайней мере учишься. Это не неудача. Единственная неудача – это не попытаться. Четвертый важный урок, которому научила меня жизнь. Уровень достатка человека – это отражение ценности, которую он приносит. Если хотите зарабатывать миллионы, помогайте миллионам. Хотите зарабатывать миллиарды, помогайте миллиардам. Рынок вознаграждает ценность, которую вы приносите. Отличный эксперт в сфере личного развития, Джим Рон, много об этом говорил. И не только он один. И все равно это так легко забывается. К примеру, когда я просыпаюсь утром, одна из моих любимых мантр для медитации «Как я могу помочь максимально возможному количеству людей?» У меня есть одержимость, которую я называю одержимостью десятикратной ценностью. Давать нашим клиентам в 10 раз большую пользу, чем они могли ожидать, чтобы каждый продукт, каждое мероприятие, каждая книга считалась бесплатной. Если у вас мировоззрение человека, который выводит на рынок потрясающую ценность, у вас непременно начнут появляться фанатичные последователи. Почему за новой продукции от Стива Джобса люди занимают очередь с трех утра за два дня до старта продаж? Потому что он связал каждый продукт с невероятной ценностью для пользователей. Apple стала культом. Все просто. Хотите больше денег? Помогайте большему количеству людей. И точка. Следующий принцип, которому меня научила жизнь, причем принцип очень важный. Те, кто не находит времени на упражнения, со временем находят время на болезни. Упражнения меняют правила игры. Когда вы просыпаетесь в 5 утра и тратите первые 20 минут на интенсивные упражнения, у вас вырабатывается мозговой нейротрофический фактор, чудесный подарок для вашего мозга. Ваш мозг оживляется, у вас вырабатывается дофамин, и в результате вы чувствуете вдохновение, а в вашем теле ускоряется обмен веществ. И вы чувствуете себя бесподобно. Есть такое высказывание, в молодости мы жертвуем здоровьем ради богатства, но в старости мы бы отдали все свое богатство за один здоровый день. Здоровье это корона, которую видит только больной. Я рекомендую вам урок, который мне преподнесла жизнь. Одна из ключевых ценностей – это держать себя в лучшей форме. Это решение меняет все остальные аспекты вашей жизни. Будьте в форме, как профессиональный спортсмен. Просыпаясь по утрам, занимайтесь йогой, бегом, плаванием, кроссфитом, прыжками со скакалкой. И это изменит все сферы вашей жизни. Чему еще научила меня жизнь? Потому что неудача – это цена величия. Мне нравится высказывание из речи Теодора Рузвельта: «Человек на арене». Смысл такой: уважение получают не критики, не люди на трибунах, не зрители. Уважение и восторга достоин тот, кто сам стоит на арене, тот, у кого есть мечта, есть видение цели. Тот, кто закатывает рукава и берется за воплощение этого видения. Критиком может быть каждый. И вот что я понял, критики обычно критикуют работу, которой больше всего хотели бы заниматься сами. И я призываю вас помнить урок, которому научила меня жизнь. Ошибка – это цена величия. Невзгоды – это цена амбиций. Я лучше до конца жизни буду в крови, грязи и шрамах, но смогу сказать, я не провел лучшие годы своей жизни за болтовней у кулера. Я не потратил лучшие часы своих лучших дней на порицание, критику и ворчание. Я потратил их, доблестно сражаясь за свои идеалы и цели пытаясь воплотить желание своего сердца. Пусть я падал, пусть был в крови, пусть надо мной смеялись, пусть меня критиковали, а порой ненавидели и пытались сломить. Такова для меня жизнь. Пожалуй, на этом призыве я закончу. Мечтайте и воплощайте свои мечты. Так мир станет лучше, ведь вы почтили его своим присутствием. Помните об этом всю свою жизнь.